Добрый день. Я Ирина Бабкова, кандидат в депутаты от Русского Союза Латвии. На днях подошел срок подачи партийных программ в Центральную избирательную комиссию. С ними можно ознакомиться на их сайте cvk.com. Программа «Партии» — это документ, содержащий 4000 знаков. Там находятся краткие тезисы по основным пунктам экономики и политики. Ясное дело, что во всех, без исключения программах партии, все, что касается экономики, описано очень радужно. сияет как новый евро. Все партии, каждая по-своему, пишут о будущем процветании Латвии. А вот насчет политического курса не все у всех так однозначно. То же касается проблем двух общин. Радикально настроенные латышские партии включили в свою программу лозунг «Латвийская Латвия». Партии, имеющие менее радикальные взгляды, этот лозунг вуалирует как и дешина», то есть сплочение общества, а другие призывают к полному перемешиванию национальностей на основе латышского языка. Что я хочу сказать. Мы долгие 28 лет пытались жить каждой своей жизнью, приспосабливаться, уступать, ждали уступок со стороны правительства. Они, в свою очередь, ждали, что мы станем латышами или покинем Латвию. Но не произошло ни того, ни другого. Много лет назад появилась партия Согласия, мы за нее голосовали в надежде, что ей наконец удастся решить ключевые вопросы. Но, как мы видим, ВОЗ и ныне там. Более того, в их новой программе слов русский и негражданство вообще не фигурируют. В последнее время мы поняли, что отступать больше некуда. У нас отнимают права даже на наших детей. Мы больше не можем выбирать язык образования для них. Нам это, естественно, преподносится как огромное благо. Но лишение выбора языка и образования не может быть благом ни в коем случае. Поэтому лично я перестала тешить себя иллюзиями надеяться на доброту и понимание соседей по стране. Их риторика становится все более агрессивной, жесткой и бескомпромиссной. Русским отводится роль людей, которые должны платить налоги и молчать. Законодатели, принимая дискриминирующие законы, дискриминация происходит по закону. Дела в судах тянутся годами, а в это время масса населения подвергается дискриминации. Сейчас интересы огромной части населения Латвии фактически никак не представлены в законодательном органе страны. И эту ошибку нужно исправить. Голос второй по численности общины Латвии должен звучать громко. Единственная партия на политическом поле Латвии, которая последовательно отстаивает права русской и русскоязычной общины, это Русский союз Латвии. Сейчас в руках мы имеем политический инструмент – выборы, которые состоятся нынешней осенью 6 октября. Я призываю вас прийти на выборы и проголосовать за Русский Союз Латвии.